Ну вот, привет всем, кто на моем канале здесь, гости канала. Моя небольшая доработочка сделал. Вот такой отрезной диск получился. Надо весной пробовать, что получится. У два передних корпуса хочу поставить. Ножи отрезные, смотрим, как будет, испытать хочу. И снова будет испытание, его снимать покажу, как оно будет. Диск делал самодельный. Сам. На этом вроде пока все. Дальше все ножи сделаю, засниму уже покажу пока ну, все